Меня зовут Юлия Третьякова, я из города Железногорска, Красноярского края. Ну, можно считать, что город Железногорск и Красноярск — это те города, в которых я работаю. И программа «Осознанный выбор профессии», хотя можно, наверное, вот после этих трех дней работы отдельное слово «профессии» не добавлять. Программа «Осознанный выбор» — это про каждого из нас. Будь то тренер, родитель, психолог, управляющий, руководитель и так далее. Оказывается, и, наверное, это такое самое большое открытие этого тренинга и глубинная проработка, оказывается, делая тысячи выборов каждый день, мы делаем это в соответствии с определенным алгоритмом. И этот алгоритм работает в любом случае. Выбираем ли мы, куда повернуть, выпить ли чай или кофе. Но, когда говорим про осознанный выбор, мы теперь можем делиться с родными, друзьями, нашими учениками, партнерами тем, что есть алгоритм принятия осознанного решения и мне кажется это важно эти три дня тренинга были таким очень непростым процессом разборки и сборки причем второй день тренинга он был наверное самым сложным эмоционально потому что картинка создавалась такая на картину из пазлов, кинули большой-большой груз, оно все разлетелось, и ты понимаешь, ты знаешь, где эти пазлы, но не очень понимаешь, как их собрать. Вот сегодня случилось, картинка собралась, мир устоял, более того, команда «Смарт-курс» подарили новые возможности, в восприятии мира, действительности людей, которые тебя окружают. И на самом деле есть ощущение наполненности, радости, счастья и желание творить и нести добро и знания, которые есть здесь, дальше. Спасибо.